А не хочешь, да, через, да, Я не Серьезно? Да. из Шанхая Тони Вот, он должен прилететь и обучить нас мастерству Вот Искусству Китайскому Которому он обучился Я не знаю Я не стиху Может быть Может быть чем нибудь того А ты кого-то ждешь тоже, да? А что ты здесь делаешь? Ты здесь работаешь? Серьезно, а что, кем работаешь? Почему? Ты, ты почему ты не скажешь? А что такого-то? Вам давай на ты. Ну почему нет? Я вроде молод, свеж. Можно не на вы. Ну не знаю, может быть я стар. Я очень стар, я просто супер суперстар. Ты говоришь по-английски? Серьезно? А что ты еще делаешь по-английски? Ну серьезно, я иногда ухожу по-английски. Mm -hmm. А, да, нам ну, поздоровался, нам ну, здорово. Саш. Серьезно? Я думаю, какое-нибудь английское имя будет сейчас. Типа там Джон или там. Или Джон, Кевин? Кевин? Кевин Смит. Зна а знаешь Кевина Смита? Конечно, Кевин Конечно, знаешь? Кевин Смит. Ты знаешь Кевина Смита? Нет. Джим Керри. Джим Керри? Я вчера смотрел фильм с Джимом Керри. Да, называется «Я люблю тебя, Филипп Моррис». Смотрела? там про геев. Серьез, смотри, ну там, он грустный, если честно. Вот. Давай, что у тебя за интересная работа, рассказывай. Да, и на самом деле, ты да? Матю, куда Я в школе угу. Географичка, значит. Мне в школе не навел географию, меня так бесил училка. А мне тройки ставил. Но в итоге я выучил все месторождения нефтяные, и я нам их 4 поставил. Это там не только камера. Там камера, потом там еще много чего. Ну, какое просто там у нас корона. Вот. Серьезно? Мы просто радиоинженеры. Я не говорил, кем я работаю. Я работаю радиоинженером. Похож? Вот мой друг Марат, он тоже радиоинженер. Чем она сюда стоит? Зачем камера сюда стоит? Не факт, что она светит. Ну, в смысле, сюда она, зачем смотришь? Не зачем знаю. Вот зачем это надо? Зачем ее поставить? Просто так. Видео снимаете? Да. А, да. По Порно-видео снимаем. Не хочешь как сняться как в порнохе? Нет. Почему? Ник. Почему нет? Честно, где? Я нет. Честно, Честно, никогда. Тетя, а сколько лет? Ну, 22 максимум. 27? И ты тетенька? Слушай, я уже давно дяденька. А сколько дашь? Почему, Почему так много? Почему так много? Почему так много? Почему так много? Я хотел бы сказал, что 19. 24. Зачем? У меня нос растет. Не, я не вру, кстати. Это что было? Ну так умеет все. Вот так вот? Это что за жесть? мальчик а ты девочка слушай не не смотри я честно я очень сильно удивился что ты человек реально реально я вообще просто я просто был в шоке реально только ты девушка а я мальчик вот серьезно это было поражение нет, нет реально нет фу нет Серьезно? Че правда? Правда? Че правда? Я понимаю, вы все делаете. Чем мы делаем? Ну камера, зачем все это смотрим? Ну камера... Ну что, покажет, да? Да. Да не... Да не факт, не факт. Не факт. Смотри, если бы мы это все снимали, то... Смотри, что вряд ли. Лучше бы надо их снимать. Что можно делать? Мы возвращаемся, снимаем форму. Ты не хочешь купаться полностью сняться? зад там как раз таки это основная я твоя роль считаю. будет. Ты понимаешь, что я шучу? нет? Нет. Серьезно? Ты, ты думаешь, что я серьезно? Да, не страшно. Ладно, не бойся. И честно, нам делать нечего. Вот мы и так поверни. А -а -а. Не, не, видео, видео, камеру. Ты что-то это? да <смех> <смех> ничего, просто смешная. Не, кстати, Лена, 20, не огидишь. Все 22. Я угадал с первого раза, да? Не, я ты Ты вот какая-то, вот я бы тебе не взял сюда. Да, он то, что ты по-английски что-то тут шубушеешь. Это как-то, знаешь, предательством пахнет. Серьезно, попахивает предательством. А, давай давай, давай. У нас в контакте бывает. Не-не. В я не сижу, да. А, ну, ты ВКонтакте. видишь, какой у меня? телефон? 904. 350. Заметься. Честно говоря, впервые в жизни говорю, честно Серьезно? Да. Давай. Давай. 904, это что за связь? Мне дорого выйдет? Че, песня знакома? А, это Джохалип. Саша аэропорт. аэропорт. Давай чем другое придумаем. Аэропорт. Саша аэропорт. Форно. Давай нормально. Давай сойдет. Аэропорт. Да нормально. Аэропорт. Хочешь тебе прикол покажу. Ну, как бы у меня тоже есть такие контакты. Ну реально девочка порнокатрис предлагала мне сниматься я согласился я не смог да реально я пытался как бы ну и не получилось не ну, у меня был пару раз не по любви есть, честно я не понимаю почему обычный камер не знаю давай помашем туда а да, сегодня снимай. Привет. Слушай, подожди. Так сонная какая-то стоишь. Ты засыпаешь? Нет, до Нет, не, просто я смотрю, такая миленькая вот и пришел подойти. Я тоже просто друга жду, он сейчас в Шанхай 5 приезжает. И, блин, посмотрел на тебя, думал, почему не подойти? Тебя как зовут? Даяна. Даяна, я Марат, очень приятно. Ты летишь или наоборот? Куда? В Китай! В Китай! Yeah. В Шанхай? Нет. Куда? В Пекин? Мы вообще летим в Тайвань. А, в Тайвань? Yeah. Народная. Нет, Китайская Республика. Yeah. А, остальное? Это Народная Китайская Республика. Или Китайская Народная Республика. А Когда прилетаешь? Я? А как ты думаешь? Татарин нет. Я нет, а ты? Я да, это. Да. Ну, ты по имени, наверное, подумал. Да, Такое я, татарское я, имя. Да, да, да. Ну, на самом деле у меня смесь, вот, ну, таких кавказских наций. Mm -hmm. Вот. Там и русские тоже присутствуют. Mm -hmm. В вот. основном. Mm -hmm. В основном черкесская кровь. Mm -hmm. Вот. Вот так. А ты прилетаешь когда? 29-го. 29-го? А, уже на недельку. Ну, как делегация, наверное, какая-то, или еще ну, что-то да, по я работе. Зачем еду? С врачом? Да, М -м. пригласили меня в конгресс. А, прикольно. М -м. Слушай, я бы с тобой еще встретился бы. Да, давай я запишу сейчас твой номер, и когда ты вернешься, запишу. Гудок это тоже был. <соединяющие> угу, пошло. Посол, да? Угу. Как а, тебе, Даяна? Нет, я а? уже брось. Даян Дайан или Даяна? <соединяющие> <не знаю. соединяющие> а да? Меня брат Марат зовут. Да. Да. Ну, обычно, Да. Татар, татаров так Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Нас обычно Муратами называют все. Мурат. Mm -hmm. так. А ты где родился? Китегорский. А, mm. Mm -hmm. вот. А ты здесь уже, В Москве живешь или так, мимолетом? Mm -hmm. То есть, ты здесь выросла? Mm -hmm. А, приехала по работе, там, да? Или как работать, зарабатывать? Ты одна приехала, приехала? или... С братом, с семьей. А, получается, вы все переехали как бы, в Москву. Нет? прикольно. Я пока еще не переехал. Вся семья у меня там. Ну, я как бы рассчитывал здесь обосноваться. Вот. Я так полтора года. Я, так, да, мне нравится. Да. Я учился здесь, мне как бы хорошо в Москве. Вот. Ланька, я просто не один, со мной тоже друзья. Они просто ушли. Да. Ладненько. Все, тебе полета, возвращение, приятно было. Все, созвонимся, как вернешься. все, пока.